Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. О чем мы сегодня рассказываем? Стори таймы про школу, стори таймы про то, как нам было стыдно, стори таймы про то, как нас булили, стори таймы про то, как мы обоссались и обосрались. Да, это стори таймы. Не прикидывай меня к своим историям, пожалуйста. И... Моя история начинается с того, то, что у меня необычный организм. Сразу скажу, что мне за это не стыдно. Я расскажу это на ютубе и надеюсь, что никто не будет вламываться ко мне в дом и пытаться вырезать меня. Не тебя, а у тебя. В общем, у меня четыре почки. А если вы не знали, то это на две больше, чем обычные. Спасибо, что объяснила нашим зрителям, у которых тоже есть одна особенность, у них на одну хромосому больше. Как у нас с тобой? У меня начались проблемы, когда я пошла в пятый класс, потому что моя классная руководительница на тот момент всегда отпускала нас в туалет. А так как у человека четыре почки, естественно, ему больше хочется в туалет. Я чаще всего выходила, но моя руководительница в начальной школе относилась к этому нормально. Но когда я пошла в пятый класс, и у нас появились разные учителя, естественно, они научные опытом то, что дети обычно отпрашиваются, чтобы просто погулять. Никто меня нахрен вообще не отпускал. В итоге у меня очень много историй про то, как я обоссалась в классе, что удивительно, да? Знаете, стороны смеяться над плохо, но... Ну как-то, когда ты это рассказываешь, как-то хочется поржать с тобой. Ты иди в жопу. Знаешь, раньше мне было стыдно за то, что я очень часто хотела в туалет, но сейчас-то я понимаю то, что это произошло из-за физиологических особенностей, да. И сейчас, когда я об этом вспоминаю, мне на самом деле тоже смешно. Сейчас, когда я вспоминаю, мне нассать на это. После того, как моя мама узнала то, что меня вообще никто не отправляет в туалет, когда я хочу этого, она была настолько злая, что ей пришлось взять заключение врача, прийти в школу и начать на всех орать, потому что она сказала так, «Не дай бог, у моего ребенка из-за вас начнутся какие-то отклонения, там какие-то болезни, я вас тут нахрен всех живьем сожру просто!» Ну, знаешь, типичная мамка, которая любит своего своего Нет, ребенка. Не знаю. После этого мне разрешали уходить в туалет какое-то время Потому что, знаешь, научителей ну, наорали А потом они какое-то время проработали И опять об этом забыли И какое-то время я радостная, веселая Уходила в туалет, писала в туалет, а не на стул И от меня не воняло Но это быстро прошло И единственный преподаватель, который отпускал меня в туалет до самого конца Это преподаватель башкирского языка А если кто не знал, я живу в Башкортостане Знаете, я, я просто хочу сказать что это несправедливо. Это несправедливо, когда ты, например, ребенок, который себя очень хорошо ведет. Я понимаю учителей. То есть, есть такие дети, которые все время отпрашиваются в туалет только потому, что им хочется погулять и поразвеяться. Но когда ты маленькая, тихая, загнанная в угол девочка с конским хвостиком, прыщавым лицом, в маленьких штанишках, вся такая милая, хорошенькая, и ты говоришь «Я хочу выйти! Можно мне, пожалуйста, выйти?» Они говорят Иди нахуй! О, у нас 200 подписчиков, поздравляю! Ребят, ребят, пока мы записывали это видео, у нас на канале ровно 200 да, подписчиков стало. Да, ровно, вот стало. прямо сейчас, секунда-секунда, я посмотрела, так что спасибо. -что. Спасибо большое, мы вас любим. Короче, Storytime от Breeze, ура! Я, а, честно говоря, не могу назвать, как я в Storytime, но просто вспомнилась. Короче... Когда я училась в пятом классе, моя классуха меня искренне не любила. Она меня ненавидела лютой... Просто ненависти, чтобы ты понимала И вот ты спроси а почему она меня так ненавидела Ты же была с таким спокойным Ребенком, по твоим словам На самом деле, это правда, я была абсолютно хорошим Милым ребенком, я ни с кем не общалась Поэтому меня там особо булили, Но проблема в том, что Когда меня булили одноклассники, я не могла им ответить Потому что, ну, знаешь, как-то Твое поколение, такие же типа Ты пытаешься с ними дружить да, И как бы отвечая им Ну, я не знаю, короче, мне было стрёмно Но я понимаю, о чем ты говоришь Теля меня пытались забулить. Я просто превращалась в бешеную супу. Я могла им так ответить, что пиздец. И моя мама была, скажем так, на тот момент... Не работала в школе, да? Но ее как бы все знали, потому что она была уважаемым человеком. И все знали, что, типа, я ее вот ребенок И пожаловаться не могли. Потому что я просто так ни на кого не кидалась, да? И моя классуха постоянно пыталась... Как это сказать? Ну, короче, сделать какую-нибудь гадость, чтобы выставить меня виноватой, распиздеть моей мамке про это, да? И, короче... Рофл uh, uh, я не знаю, как у вас, но у нас в школах есть уборщицы. <laughs> То есть в всех школах, где я училась, были уборщицы, которые как бы мыли полы, убирали кабинеты, да. И вот однажды наша классуха сказала, что мы должны сами помыть кабинет наш классный, из-за чего возник нет не полы, но типа парты, подоконники, вытереть пыль и все такие все такие типа что? А понятно. Чтобы вы понимали, я разговаривал тот момент с подругой, я не говорила абсолютно ничего этой женщине. И я такая, что-то типа... Блин, вот сделать нам больше нечего. У, у нас есть уборщица, почему мы должны делать ее работу еще и бесплатно. И, короче, подходит она такая, типа: Знаешь что, ты можешь ничего не делать. Хватает меня за руку и выкидывает из кабинета. Закрывает дверь. Я стою возле кабинета и слышу абсолютную тишину. Постояла минуты две, понимаю, что так получается меня отпустили и ухожу домой. И на следующий день Она типа звонит моей мамке Типа так и так Я слиняла э, с уборки Чтобы ты поняла, это было, было после уроков То есть нас оставили, заставили это делать они а во время да, уроков А я типа так и так я Маме говорю, я чего вообще не сказала Я стояла с подружкой Она меня, короче, весь класс может подтвердить Что она меня просто вышвырнула из кабинета да. И, короче, мне ничего не было Конец истории Нагнула училку Просто, знаешь вот твой первый Story Time был про то, как тебя булили в школе, но твой второй Story Time был про то, как ты забулила учителя. А Хватила за руку, ну, представь, ребенка, да, которого взрослый человек хватает за руку и вышвыривает. Она меня не просто, типа, ну, вон, двери, иди, типа, да. Она реально такая со злости, типа, пошла нахуй. И, и она, видимо, думала, что я постучусь и такая, типа, извините, можно я, я передумала. А я такая, ну, меня же отпустили, получается, да? Ну, типа, она сказала, иди домой. Вы же все это слышали, да? Я пошла домой. Какое ужас, ты такая и Спасибо. Дима, <свят> <Спасибо>, я стараюсь <свят> <свят> очень приятно и Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца, делитесь своими историями из школы про то, как вам было стыдно, или вам было плохо, или вам было очень весело. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь туда, мы вас очень ждем, мы просто умоляем вас туда зайти. Подписывайтесь на наши сольные каналы, где я делаю часто видео про рисование, а Перпин не очень часто, но тоже что-то там иногда делают. Всем спасибо, всем пока! I don't leave you behind.